что скажешь погода желаю чтобы всем январь я просто балдею ты январь погода я даже немножко протекает жарко январь когда да, говорят с выходных начнется начнется зима вот так. это зима. давай январе, я начинаю я ты продолжаешь я подхватываю давай давай так. поехали давай так вот так вот так прям... чтобы Хольц прошла да. прям вот так Пойди, я вот здесь помоечку прикрою а ты вот вот вот так вот стой вот все. Так. Но нормально? Да, сто процентов. А, друзья, сейчас мы находимся в сквере Ривьеры. А сейчас тормози мозги? Все. Просто просто круто друзья приветствую вы снова на канале сочи ДВ. иван колосов илья шамшин друзья не забываем подписаться поставить лайки колокольчик друзья вот здесь весь столбик вот туда подписываемся столбик здесь а столбик здесь да друзья вот здесь подписываемся да полностью лайки колокольчик. тебя столбик здесь будет а можно два столбика самое главное друзья давайте начнем с лайков потому что лайки нам греют как это солнышко до душу да. Ну. И однозначно нас мотивирует. Мы действительно э, делаем контент от души. То есть мы стараемся пока показывать вам не только объекты недвижимости, да, но и в принципе жизнь в Сочи. Потому что я знаю, что многие сидят, многие мечтают. Буквально вот в субботу созвонился с женщиной. Говорит, слушай, ну минус 42, мы сидим, говорит, Сибирь, минус 42, реально такое было. А у нас плюс 18, друзья. Сейчас, говорит, немножко потеплеет, минус 35 будет. Да, однозначно, друзья, мы сейчас находимся в парке Ривьера. Парк Ривьера это просто какой-то рай, наверное, для детей, потому что. Здесь можно и погулять, можно и покататься, это какой-то какой мини Disney Land, наверное, да? Да, друзья, знаете, парк Ривьера, Ривьера, это самый центральный район Сочи у нас, здесь можно прийти со своими детишками, даже можно бабушку, дедушку, подручку, маму, папу, для детей даже взять. Здесь максимально есть все для удовольствия, для отдыха, для прогулки, максимальное количество озеленения, какие-то детские площадки, развлекательные Аттракционов, да, целый, целый вагон, да. Здесь есть чем заняться, мамочкам с колясочками, с маленькими детишками Классно здесь погулять, все-таки это равнина Здесь у нас все есть пляжи, там сейчас на сквер пойдем, на ривьеру Однозначно, это такая прям жирнющая локация именно для детей И жить возле парка и пляжей ривьера ну, довольно-таки престижно в нашем городе Да, самое главное, чтобы вы понимали, куда можно прогуляться, да? Парк Ривьера находится у нас на равнине, самый центральный район Сочи. Что у нас здесь? В шаговой доступности 5 минут морпорт, торговые центры. Вот эта улица Новогинская, буквально 5-7 минут пешочком идти, не торопясь, до моря, до, до пляжа Ривьера. Ну, 5 минут. Ну, то есть, в общем, да, здесь действительно все есть. Для отдыха, для жизни, ну, брам кайф. Мы сейчас находимся... А у нас понедельник утро, прям раннее утро. И народ здесь есть, да, учитывая, что не сезон. Кстати, то, что касается не сезона. Вчера было воскресенье, я был, на, был я, значит, в Аддере возле Мандарина. А народы, как на митинге, просто идут и идут все топаем. Дальше поехал в Америтинку. Там тоже народу вала, машину поставить, ну, физически некуда. Ну, понятно, что есть места на платной парковке, а, в принципе, поставить ее особо не, некуда. Это говорит а, о сезонности, да, то, что у нас... Понятие сезона, наверное, в принципе, исключается. Да, потому... она не существует. В Сочи она не Сочи, существует. Да, у нас, опять же, у нас, да, есть пробки, как и в любом большом м -м, городе. Город живет. Да, друзья, самое главное, да, я знаю, что э, большинство, каждый из вас, который приезжает в город Сочи, он хочет все-таки увидеть этот парк Ривьера. И хочу сказать, даже я относительно недавно, какое-то время здесь находился и приехал сейчас Илью еще раз посмотреть, он каждый раз преображается, становится все лучше, все красивее, очень много озеленения, газончики высаживают какие-то насаждения. Здесь, знаете, здесь, ну, здесь можно вот провести целый день с душой, с отличным настроением, ну и то есть вот постоянно локаций очень много, прогулочных зон, просто вот огромный, огромный, большой парк. Да, мы сейчас пойдем в сквер Ривьера. Его сделали, сквер сделали, по-моему, в прошлом году, если не ошибаюсь. Сквер, ну, просто шикарен. И немножечко спустимся на пляж. Пляж классный. Для отдыха, для купания, для загорания. Ну, я не знаю. Слушай, скажи, знаешь, вот многие э -э, задают всегда вопрос. Вот мы там в Сочи переехали, в Сочи приехали, приехали отдохнуть. Куда можно сходить, что можно посмотреть, друзья? друзья. В первую очередь всегда посмотрите э, вот этот вот парк Ривьера, да, это вот исторически красивый, да, который да. с каждым разом все больше и больше набирает обороты. То же самое, что у нас набирает обороты да, по красоте э, побережья Черного моря, э, каждая набережная, прогулочные зоны и парк Ривьера, ну то есть за ним следят, за ним ухаживают, даже мы сейчас проходили мимо, э, где-то меняют частями брусчатку грязи нет. Э, Чи чтобы... Чисто, сухо, да, именно так, как должно быть. Пойдем сквер Ну, на самом деле, да, здесь вот идешь, самое главное, погодка, да? Жарко, о да ну, у нас, представляете, у нас месяц январь. Вот, ну, я даже в голове не могу один такой, э, какой-то город, да, Э, Но город, поня... вот... город понятный, я могу сказать, то, что в прошлом году было не так тепло Вот это точно могу сказать Эта зима у нас максимально теплая э, Понимаете, вот мы сейчас здесь гуляем, отдыхаем, наслаждаемся с детьми Заходили мы увидеть зиму, пожалуйста Сели на ласточку, на электричку э, Буквально час езды, и мы на Красной Поляне Где мы в этот же день, спустя час, можем увидеть зиму Мы из лета переехали в зиму На максим... минимально короткий промежуток времени Пойдем сквер Давайте дальше посмотрим. Друзья, сейчас мы находимся в сквере Ривьера. Ее сделали, реконструировали. Правильно я сказал. Сделали да. очень да, красиво. Буквально в прошлом году здесь, а, знаете, что лично мне нравится, все-таки как-то вот по современному. То есть здесь вот прям вот каль. А, а, а чечки а, Да, до пляжа дойти сколько? Ну, до пляжа дойти, да. А вот Рон, посмотрите, вот позади нас море, люди гуляют, люди отдыхают, красивая, знаете такая территория облагоустроена. Очень много скамеечек, лавочек, магазинчики, какие-то кафешки, ресторанчики. Самое главное пляж, да? Да, еще на пляже Леньера достаточно много всяких развлекательных мероприятий. Там и кафе, и бар, рестораны, Там еще есть ну, такие лестники, как каскад, ну, там можно посидеть, можно полежать, можно постоять. И там проходят разные мероприятия. Все-таки пляж Ривьера, да, сквер Ривьера и парк Ривьера, это такое прям, ну, наверное, какое-то прям место, где есть практически все. Это такая большая, масштабная, да, большой масштабный проект, одна, одно единое целое. Ну, где вы можете отдохнуть с детьми, погулять, прийти, кофе попить, поужинать, позавтракать, пообедать, пойти возле морешка, посидеть, погреться, отдохнуть, насладиться, искупаться. И с хорошим настроением пойти дальше. Да, а сам пляж Ривьера, что, чем он отличается? В рамках городских пляжей, вот именно то, что драмшаг доступности, это однозначно лучший пляж, да, потому что, если по-честному, да, вот на набережной идут пляжи, да, там пляж Маяк, там еще какие-то пляжи, неважно, блин, но купаться там я не знаю, ну да, народ там купается. Но я, честно говоря, не сторонник таких мероприятий. Но опять же, если в рамках города, да, там в рамках центра пляж Ривьера, он все-таки лучший, да. Но его давно правда Слушай, японка. Ну давай так, я тебе сразу скажу, что аналогов э, парку пляжу Ривьера у нас, наверное, в Сочи в центральном районе нет. Да, у нас красивая набережная, у нас все красиво, но здесь больше озеленений, больше лавочек, больше каких-то прогулочных зон, крупные, масштабные. От, отель, да, в этом отеле у нас номерной фонд не продается, но отель, ну, здесь будет, еще даю э, год-два, и здесь будет, ну, здесь с каждым разом все лучше и лучше, и да, здесь, да, здесь и сейчас а, очень большое отличие, допустим, там, два года назад там три мы видим сами как город Сочи на глазах меняется что-то где-то переделывается что-то дорабатывается кстати то что касается отелей на капремонте эти отели да то есть которые мы выкупаем такие как Фрегат там они волна они однозначно несут пользу городу администрации и народу да потому что старые постройки стоят, однозначно с ними что-то нужно делать. И, собственно, застройщики и делают. Здесь польза и застройщику, и инвестору, и, и администрации, и городу, и всем, и жителям, и инвестор... всем идет от этого. большая Тенденция, Польза. Э, зоны отдыха, она только увеличивается в лучшую сторону. Ну, я, наверное, если по графику смотреть, я вот так скажу, она вот вот так вот идет. Да, вот. прям вот так вот. Прям. Да. Да. Она, она просто колом стоит, вот, колом в гору. Э, ну, в общем, что, друзья, что мы можем вам сказать? Если вы хотите в Сочи приехать, есть где отдохнуть, есть куда сходить. Есть где погулять, да, есть а, где покушать. А То, что касается вообще обчепитов ресторанов, столовых и так далее. Лично я заметил, что а, даже в столовых, даже в дешевых столовых относительно вкусно. Вкусно? Я да. сам там питаюсь, очень вкусно. Да, действительно вкусно. А, здесь у нас хороший климат, хорошая вода, продукты все качественные, а, красиво, нарядно, вкусно и безопасно. А, то, что вообще касается Сочи, блин, это все-таки однозначно круглогодичный отдых, да, потому что в приоритете, конечно, поляна, но в самом Сочи, вот сейчас мы стоим, до середина, вторая половина уже января, ну, как летом. Кайф. Друзья, будьте с нами, Сочи виду всегда на связи, мы стараемся для вас. Еще чуть-чуть вот... Э Поправочку маленькую, даже не поправочку, а до информации несу. Если большинство, многие из вас, наверное, думают, спрашивают в голове мысли, сколько нужно времени потратить, чтобы все это обойти, всю эту красоту, насладиться, по парку Ривера, по пляжу отдохнуть, ну, берите целый день. Вот с утра целый обучи, день, да, но, и значит... до вечера у вас настроение к вечеру будет вот такое, и вы, ну, от свежего воздуха просто устанете, и вам хочется, наверное, баюшки в кровать позавтракать, можно обнять бабушку, дедушку, любимую, и сказать все у вас спокойной ночи. Да. Все, друзья, ставьте вот такие лайки, подписывайтесь. Всем пока. Пока.